Вот, э, вот это, всей швали моих критиков, критиков моих завистников. завистников, вы думаете, что с человеком, который до такой, такой степени, степени точно, точно. исследует тему, темы, можно, можно спорить. спорить? Вы думаете, вы что, вы думаете что, что я вас не переиграю, Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу? В Припять нужно с ним поговорить. Подпишитесь пожалуйста на мой канал